Здравствуйте, мир! На повестке дня прогрессора 17 лыжи, которую давно хотелось потестить, потому что ни разу ее не тестил вообще с появлением. Это аналог, как бы, в теории прогрессора 700, но это не он. Прогрессор 700 совершенно другая лыжа, в абсолюте. Ну, давайте по порядку, разберемся в деталях за и против относительно этой модели. Эта модель стала совсем новичковой, вот она совсем рафинатная новичковая лыжа Она все делает в тех режимах, в которых катаются новички То есть малая скорость, малый поворот Все, вот там все шикарно Там все шикарно с держаком на льду, попробовали персонально Там все шикарно в объезде бугров, попробовали персонально Но надо их объезжать очень короткими поворотами Вот именно маневрируя, скакать по ним не новичковая техника, у них все хорошо новичком карвингом в радиусе там вообще до 12 метров такой, который вот вообще все контролирует. Все, вот в этих режимах они едут отлично. То есть когда нет скорости, есть маневренность. Как только начинаем что-то хотеть больше, то есть разгоняем, начинает расти нагрузка на лыжу, на кант, на поперечном скольжении, нарезном ведении лыжи лажают во всех смыслах слова просто по полной программе. средние другие перестают держать даже на мягком склоне на скорости вибрирует ищут, рыскают носами, постоянно требует зажима, постоянно требует контроля. Но, это вопрос как бы, а нужен ли таки, такой режим для так, кто, такого класса лыж в этой ценовой категории в этом позиционирует? Ответ логичный – нет. В общем -то. Почему? Потому что я рассматриваю эти лыжи только так. Как, ну, первые лыжи, для того, кто хочет, в принципе, разобраться, что такое катание, попробовать, а, человек, которого пугает скорость, пугает потеря контроля, вот на них будет все отлично. То есть вы точно не испортите себе вход в увлечение горными лыжами, вы поймете, что такое лыжи, поймете их с, с хорошей стороны, у вас не будет там ни стресса, ни шока, никаких негативных ощущений. Вот, в принципе, вот это оно. А, при этом по катанию лыж... Я думаю, что хватит на некое продолжительное время, потому что в них есть как бы куда развиваться. У них достаточно динамики в коротком повороте, то есть можно и карвинг на них изучать хорошо. тогда достаточно. Но, Конечно, в какой-то момент придет желание сменить на что-то более мощное, но на начальном этапе офигенский. Вот, вот хорошо. хорошо. Вот. Больше мне, в принципе, сказать и нечего. Все, лыжи я порадован в ее классе. Не, не, не ждал ничего большего, но ровно то, что я ждал от них, оно то и дало. Все, наверное, вот больше мне сказать про них. Нечего добавить, нечего. Иначе пойду по кругу. Я пойду, пойду следующие, потещу. Все. Катайтесь больше, читайте сайты, наши, смотрите видео, ставьте лайки. Пока.